В Казанской ратуше начался четырехдневный марафон ролевой игры Казанская модель ЮНЕСКО. Мероприятие организовано Казанским федеральным университетом, а открыл его ректор Ильшат Гафуров. В этом прекрасном зале, где обычно проводятся только очень значимые для нашей республики мероприятия. Это свидетельство того, какую роль руководство республики и организаторы придают под нашему сегодняшнему событию. С приветственным словом выступили посол доброй воли ЮНЕСКО Александра Ачирова и руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Илеонора Митрофанова. В рамках торжественной церемонии открытия казанской модели ЮНЕСКО было подписано соглашение о сотрудничестве между КФУ и Международным институтом центральноазиатских исследований. Соглашением вузы закрепили планы на совместную деятельность в области изучения и сохранения культурного наследия и обозначили всю серьезность и глубину намерений по включению КФУ в международные процессы, связанные с реализацией проекта ЮНЕСКО «Шелковый путь». Следующие два дня участники были заняты работой в комитетах. Она представляет собой ролевую игру, где студенты входили в роль дипломатов и защитников интересы государств. Правила игры дублируют настоящие регламенты деятельности ЮНЕСКО, а комитеты созданы на основе настоящих комитетов организации. Она осуществляется для того, чтобы студенты, которые интересуются международной жизнью, были готовы к тому, что будут выступать в чем-то подобном, и будут готовы отстаивать свою позицию правильно, корректно, и именно так, как требуют правила проведения моделей. 10 сентября казанская модель ЮНЕСКО подошла к завершению. На закрытии мероприятия выступил проректор по внешним связям Кафулин Латыпов. Такие игровые модели, они необходимы, они очень важны. Вы хотя бы на какое-то время себя чувствуете, что вы действительно дипломаты, и вы отстаиваете интересы своей родины, вы входите в взаимодействие с другими людьми, представителями других стран. О необходимости таких мероприятий высказались и представители правительства Татарстана. Так перед зрителями выступил помощник президента республики Татарстан Ради Гимаддинов. За эти дни вы приобщились к вопросам международного культурного и гуманитарного сотрудничества, познакомились с результатами взаимодействия Татарстана с ЮНЕСКО. Наши общие усилия направлены на сохранение и развитие языков, культур и традиций народов мира, построение межкультурного диалога. Также выступил первый заместитель председателя Российской ассоциации содействия Организации Объединенных Наций, председатель исполкома Всемирной Федерации Ассоциации ООН Алексей Борисов. Далее выступили руководители комитетов, созданных на основе настоящих комитетов ЮНЕСКО, а также были награждены лучшие участники Казанской модели. Артем Тупичкин, Максим Орлов, Лев Халиулин, Универньюз.